Приветствую вас, друзья. В связи с военными событиями, очень тяжелыми, которые проходят в моей стране, в Украине, я бы хотела рассмотреть карту Украины и попробовать немножечко так заглянуть дальше в ее возможное будущее, будущее украинского народа. И может быть, ну, кому-то эта информация окажется полезной. Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание. Посмотрите, соединение транзитного Сатурна с натальной Луной. Значит, чем оно важно? Луна в карте Украины, вот она, она всегда олицетворяет, ну, не только Украина, в принципе, в любой карте, она олицетворяет народ и Сатурн, Сатурн – это планета, отвечающая за ограничения, за власть, за какие-то лишения. Вот находясь в соединении, вот я показала, где. А, это аспект лишает народ свободы. То есть некая давлеющая сила будет мешать не будет давать людям некоторую свободу, свободу действий. Более того, придется всем ограничивать себя во многом, и это еще одно из указаний, но помимо ограничений, лишений, это еще и аспект, указывающий на то, что на ближайший год, я думаю, нужно будет так серьезно подтянуть пояса. И очень бережно относиться к тем материальным средствам, которые имеются. Ну и плюс запастись продуктами, наверное, заниматься тем, чтобы максимально что-то высаживать самостоятельно, потому что год обещает быть достаточно непростым, достаточно сложным. Полностью этот аспект распадется не скоро. Дело в том, что Сатурн, пока Сатурн идет по Водолею, он здесь в своей силе. И я думаю, что до тех пор, пока он не выйдет из знака Зодиака Водолей, ну, мо могут быть какие-то определенные сложности в жизни страны, людей, простых людей нашей страны. А перейдет, он полностью выйдет из Водолея в рыбы 7 марта 23 года. И вы знаете, вот как только он кто-то перейдет, так сразу вот нас и отпустит. То есть нам станет значительно легче. Еще учитывая то, что Сатурн перейдет в рыбы, о, рыбы это вода, стихия воды. Я предполагаю на последнюю истину инстанции не претендую но тем не менее предполагаю что именно начиная с 23 года у нас появится возможность возвращать себе обратно в приморские территории а наиболее вероятно что это произойдет период с 24 по 25 года ну может быть еще начало 26 года там по февраль 26 года максимально это затянется теперь еще одно что бы хотела сказать поскольку сатурн уже находится в точном соединении с луной то наверное вот те лишения которые есть сейчас они находятся на максимальном уровне по-моему где-то с 12 здесь уже будут некоторые сдвиги сейчас я посмотрю да, вот как только уже Сатурн перейдет в следующий градус, с 23 24, немножечко начнет отпускать, будет становиться чуть-чуть легче. Но дело в том, что Сатурн, он все равно будет, по-моему, в июне, сейчас я скажу точно, идти в попятное движение. То есть он будет топтаться по Луне достаточно долгое время. Обратите внимание, так, Сатурн, Сатурн, когда он у нас тут идет с 23 мая, он переходит в ретроградное движение. То есть май, июнь, наверняка он еще будет топтаться по Луне, затем может быть на месяц-полтора он уйдет дальше. То есть его ограничения будут чувствоваться в меньшей мере, а затем он снова начнет возвращаться. То есть я думаю, что вот такие вот, знаете, сложности лишения в жизни людей, они могут наблюдаться до конца года точно Ну хорошо давайте смотреть дальше вот он еще один аспект значит соединение Нептуна и Юпитера в рыбах в принципе здесь эти планеты они очень сильны и ну скажем так при благоприятных аспектах они дают очень такие хорошие возможности благоприятные но, но здесь эти две планеты они образуют позицию к марсу марс это планета войны причем она э, здесь находится в девятом доме Девятый дом связан за границей то есть военная угроза угроза э, войны из-за границы и и э, они находятся в 24 градусе а марс в 26 -м. то есть эти две планеты они идут на соединение что они еще дают Значит, Нептун дает возможность химической атаки, химического поражения, а Юпитер он усиливает агрессивность. То есть пока вот этот аспект идет на соединение, то опасность для нашей стороны, она, ну, конечно, все еще будет оставаться. Значит, до, до 20 апреля, апреля произойдет точное соединение Юпитера с... Не соединение, а оппозиции. Юпитер станет 26 градус, станет точную оппозицию с Марсом. Это говорит о том, что после 20 апреля напряжение начнет потихонечку спадать, а до 17 мая уже и Нептун перейдет уже в точную оппозицию, тоже перейдет 26 градус. То есть, вот такие вот две ключевые точки. Как ну, середина апреля, 20 апреля и 17 мая. Вот такие точки, когда потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть по что-то будет падать. Но точно не нарастать. То есть агрессивные действия со стороны наших врагов они будут потихонечку уменьшаться. так Еще очень важный момент. С 15 апреля лилит Лилит э, перейдет из воздушных близнецов в рак. Но смотрите, близнецы у нас отвечают за информацию и за воздух. Э, значит, что, до тех пор, пока э, Лилит ходила по этому знаку, оно могло нести различные ну, обманные информационные действия. Очень остро последний год... Наблюдалась различная пропаганда, ложь. Также это лилит отвечает за атаку с воздуха. То есть, то есть с 15 апреля воздушные атаки могут уменьшиться, но учитывая, что лилит переходит в водный рак, то есть могут увеличиться со стороны воды. Ну, понаблюдаем. Еще учитывая, что рак, он отвечает за родину, за род, лилит, попадая в этот знак, она может принести ну, некоторые сомнения. Ну, Во-первых, предательство может возрасти, возрасти, количество предателей, диверсантов, люди, которые могут нарушать... Ну, принципы рода ну, и я хочу сказать что те кто станут на путь предательства те будут обязательно наказаны если не простыми людьми то свыше сто процентов удача будет только лишь на стороне тех кто будет там, сражаться за родину тот кто будет следовать своим традициям и очень важно в это время обращаться к своим духовным признакам своим духовным истокам и таким образом вы получите поддержку своего рода. Конечная цель данной лилит это выведение людей на новый уровень духовного развития. А на новый уровень перейдут только лишь те личности, которые смогут отказаться от порочного, покаяться и стать, ну, и которые готовы будут стать лучше. И, и перейти на службу светлым силам, если можно так сказать. И только в таком случае их ожидает будущее на этой земле. Еще интересный аспект, который будет наблюдаться, это оппозиция Урана. От Урана к Плутону. Смотрите, Плутон у нас связан с властью, с коллективной энергией, с очень крупными коллективными трансформациями. Это достаточно тяжелая планета. И Уран, Уран — это планета неожиданности. Вот между ними здесь буквально 4 градуса находится. В точное соединение они станут 15 июня. Что дает этот аспект? Он дает... Знаете, такое массовое проявление попыток подчинения и давления. Также он дает огромную силу к сопротивлению. Ну, я могу предположить, что вот в середине июня может произойти, знаете, что-то такое вот последнее, то, что поставит точку на, на, на вс ⁇ на всем этом военном сопротивлении окончательно. Хотя, хотя, так, по моим предположениям, может быть, там еще какие-то там небольшие очаги еще чего-то там будут оставаться, но, но, но полностью, полностью выйти вот из военных аспектов Украина сможет приблизительно в марте 2023 года. Но как будет это все сбываться, время покажет, мы посмотрим. Это всего лишь мои предположения как астролога. А хотелось бы еще сейчас на сегодняшний момент посмотреть на Украину как на представителя знака Зодиака Телец. Ну, многие ее почему-то видят, то есть эта страна сама по себе, как Украина идет по знаку Зодиака Телец. И давайте глянем на те аспекты, которые сейчас образуются. Во-первых, в Тельце уран. Уран всегда дает неожиданные события, но они могут быть приятного характера, могут быть неприятного, но вот в данный момент именно неприятные. Обратите внимание на Тау-квадрат, который образуется между кармическими узлами. Узлы говорят о том, что то, что произошло, это судьбоносно, это кармически, это было неизбежно. Вот узлы. Северный узел говорит о том, что Северный узел говорит о том, что мы должны стать сильнее как страна, как нация, должны сплотиться, должны чему-то научиться. А Южный узел в положении седьмого дома, седьмой дом отвечает за партнерство за врагов говорит о том, что мы можем кого-то потерять из своих партнеров. Ну, очистить, очистить пространство вокруг себя. Плюс, видите, вот эта вся конфигурация, она имеет точку Сатурна. Вот этот вот треугольник, он сходится на Сатурне. Сатурн находится где? Водолее, как известно, Россия идет по этому знаку. И в данный момент она, несмотря на то, что она очень сильна, то есть вот эта вот конфигурация, она образует конфликтную конфигурацию, отвечающую за то, что военные действия со стороны России были неизбежны. Но я хочу сказать, что по Водолею идет не только Россия. Идет еще одна страна, неизвестная. Поэтому, ну, на самом деле... Настоящая правда всего того, что происходит до конца, нам неизвестна, но радует то, что мы все-таки из этой ситуации выйдем, выйдем победителями. И если думаете, что Россия, Россию обойдет это все стороной, то ошибаетесь. В следующем году по ее Плутону Уран точно так же будет образовывать оппозиционный аспект и эту страну точно также будут ожидать различные очень сильные потрясения еще очень важный момент с 30 апреля мы входим в коридор затмений и этот коридор затмений с 30 апреля по 15 мая он как раз пройдется по оси Телец Скорпион что еще? Повторно указывает на то, что очень важные события для нашей страны будут происходить именно в этот период. И то, что будет происходить, это будет кармически, будет судьбоносно. Последняя подсказка, как я уже говорила ранее, главное не отходить от цели, следовать своим традициям, своим духовным истокам и Благодаря силе рода будем ожидать сильнейшую поддержку. Ну и хочу ще раз вернуться до своих співвечесников. рідною мовою, держимся разом. Украина обовязково переможе. Слава Украине!